Здравствуйте, девушки! Здравствуйте, в первую очередь, мужчины! Потому что сегодня я решила сделать обзор а, по продукции для мужчин. Ну, поскольку я себе покупала продукцию, то, естественно, я, естественно, не удержалась и попробовала а, купить мужу такую же продукцию. Хотя он очень сильно сопротивлялся, потому что считал, что иностранная, иностранное, невеялое, реал, это самое лучшее. Я ему доказала, что и Невея, и Лореаль, вот, и что все вот эти иностранные марки, они, в общем-то, что наши шампуни, ничуть не хуже этих иностранных марок. Но началась вся эпопея у меня с пены для бритья. Мы уже долго подбирали эту пену для бритья. Сначала он пользовался «Арко». Вот, арко просто бреет и все, больше ничего, никакого ухода, ничего. В общем, на лице даже у вот человека определяет, что вот, тяжело на лицо, тяжело щекам, тяжело кожи, потому что постоянно вот это брить, бритье, бритье, бритье, бритье. Вот, и мы начали искать что-то другое. Дальше мы столкнулись с Невеей, вот, и ему очень понравилось, потому что действительно он умягчал кожу. Но он просто смягчал кожу и ничего более того. То есть такого внешнего вида ухоженного у него не было. А дальше меня просто разобрал, разобрал интерес, и мы когда оказались в магазине «Метро», я видела вот эту пену для бритья, чистая линия. Я просто знаю, что наши выпускают отличную продукцию, много лучше, чем иностранная продукция. Но, к сожалению, у нас менталитет такой, что все иностранное – это самое лучшее, а все отечественное – это говно. Ну, по всей видимости, наверное, это везде так. Потому что и в Италии, и во Франции точно так же с этим люди сталкиваются. Что свое никто не любит, и все все это хорят. Я наоборот, я все-таки сторонник своих, своей продукции, своей парфюмерии, своих вот этих вот всех шампуней по одной простой причине во-первых они будут дешевле во-вторых у нас не будет применяться никакие маркетинговые ходы то есть у них есть стабильная цена и не будет тебе обидно что ты купил допустим миллион, а теперь он стоит полмиллиона вот, э, ну, в общем, что я могу сказать о пене для бритья? В общем, когда мой муж подрился первый раз с этой пеной, вот, я сразу же побежала искать вообще что-нибудь из чистой линии для себя, потому что, вы знаете, эффект был потрясающий, внешность изменилась мгновенно. Ему уже много лет, до 50. Ну, он выглядит, я бы сказала, не совсем, потому что он не старым дедом, конечно. Но, совсем, но великолепно. Пена, конечно, для бритья мы купили можжевельник и мяту для нормальной кожи. Там есть и для чувствительной, но я для чувствительной не стала покупать, потому что у нас нет необходимости для чувствительной. Значит, здесь не только можжевельник и мяту, здесь очень-очень-очень большой состав. Единственный минус чистой линии, они свой полный состав не указывают. Это плохо. Никакого, вы все равно обязаны это указываете, они указывают это на латинском языке, а мол не будут вчитываться, не будут. Я могу сказать, кому надо, тут вчитается, тут прочитают, переведет, и в общем-то я перевела, да, там очень большое, большое такое, и там, в общем-то, не только наши русские ну, растения, но также там есть и масло ши, тоже то же самое, масло кориды. Вот за что, кстати, благодарна Ивраши, за то, что я у Ивраши открыла для себя масло кариты, масло ши, как оно называется. Вот, знаете, потрясающая штука вообще для внешности, для волос, для всего. Я начала пользоваться мылом, а там оказалось масло корито. Я мыла мылом голову, я вообще люблю использовать мыло. Вот. И вот, вот это масло, оно присутствует и здесь, тоже в каких-то определенных пропорциях оно есть. Вот, пена для бритья, конечно, второй раз он побрился, лицо очень сильно, помолодело очень сильно, могу сказать так, складки куда-то ушли, вот эти все морщины, очень молодая, красивая кожа, очень такая насыщенная, очень хороший тон, цвет кожи вообще прекрасно даже не чувствуется, что кожа бритая, понимаете, вот когда вот мужчина мучается, вот он арку брился, он мучился. говорит, ты знаешь, это я уже устал, говорит, я уже вот чувствую, я я уже не знаю, что на себя вот э, таким лосьоном, каким кремом, он еще вдобавок еще никакими кремами, лосьонами, я ему сказала, говорю, после бритья обязательно надо что-то использовать, нет, ни в какое, вы знаете, мужчины это тупые ослы, извините меня, мужчина, но вы так оно и есть, пока вам действительно не стукнешь по голове, не скажешь, вот на, попользуйся, вот сама Возьмешь рукой, намажешь, все, вот только тогда глянет в зеркало, и то скрипя сердце, признается, ну ладно, хорошо, ну вы знаете, я не знаю, наверное, это природа мужчин, такая вот тупость, тупоголовая тупость. Мужчина, это, не, это, это все вы такие, это не только, допустим, про кого-то конкретно, вы все такие, у вас природа такова, особенно те мужчины, которые всю жизнь живут, всю жизнь в семье, всю жизнь замужем, а, вернее, мужчины, конечно, замужем. а хотя нет, у нас некоторые мужчины есть рядки, что они действительно там не только, что мужчина замужем. Особенно вот женщинам внимательнее быть вот в период сорокалетнего возраста, когда вы выходите замуж. Если мужик три раза еще развелся, вот, уверяю вас, это мужчина, который любит жить за счет женщин. И женщина уже просто не в силах вот этого и нуть за собой. Он любит жрать, он возьмет, откроет весь холодильник, сам сожрет это все. Понимаете, а такого только не будет абсолютно. Вот, в общем, пена бритья очень хорошая очень хорошая пена для бритья. Мне она очень понравилась. Мужчинам очень рекомендую. Но мне понравилось на мужа, потому что внешне, конечно, человек очень изменился. Но лет он сбросил много, скажем так, вот внешне на лицо очень много. Второе, конечно, я уже покупала это лосьон после бритья. Лосьон. Вот видите, вот такая вот упаковочка, он открывается, вот, ну, казалось бы, вот, удобно, неудобно, я бы, не, я бы сказала, что не очень удобно, потому что накапать на руку, вот, в общем, лосьона, но хочу отметить, у него, конечно, состав, значит, можжевельник мята, дальше витаминный комплекс и освежающий комплекс. Опять же, они опять же не пишут, что, где ни состава ничего, вот освежающий комплекс и все. Но могу сказать так, во-первых, я тоже пользуюсь иногда, вот, ну, просто ставлю эксперименты, люблю эксперименты, я тоже попробовала им попользоваться, вы знаете, у меня кожа отреагировала просто обалденно на этот лосьон. Совершенно классно. Запах у него, вот когда он им, он им пользуется, то запах по всему дому слышен. Я люблю такие запахи. Вот он сильный, он такой, но ну не то, что он сильный, но он ароматный такой, свежий запах. И девочки, мальчики, ни в коем случае не мужской запах. Вот он нормальный, свежий запах лесной такой. Лесных, вот именно лесных трав, лесных вот, такой вот как и в лесу бываете после дождя. Очень красивый, хороший запах. Вот и в общем-то я говорю, я сама его пользовалась, сейчас вот <смужа> смотрю говорю, Я говорю, смотри не пользуюсь. Я вижу, что он не любит особенно пользоваться такими вещами. А я когда распробовала, говорю, господи, какая мне разница. Я говорю, взяла. И я начала им пользоваться, поэтому говорят, не меня его. Я говорю, слушай, я говорю, ты не любишь пользоваться, но ну, я не пользуйся Я говорю, мне, я говорю, будет хорошо. И вы знаете, после этого начал пользоваться. Ну мужская натура, а вот женщина сказала, а вот я наоборот сделаю. Понимаете, это всегда это все мужчины такие. Самая лучшая вещь, я считаю, вот здесь, вот я чисто случайно купила, потому что заходила, покупала что-то мужское, хотелось мне купить для него, чтобы не говорил, что я себе подлогу купила, а ему не купила. И я вот первой попавшейся взяла, взяла чистую линию для мужчин, значит, три в одном. Здесь шампунь, кондиционер и гиль для душа. Это зверобой мальчики, девочки, здесь тоже огромное сочетание вот всего, здесь тоже очень много написано, 250 мл, но вы знаете, вот я я покупала очень много шампуней я я сама покупала шампуни, в общем, 4 или 5 шампуней, вот импульс свежести, вот все, но самое лучшее, что допустим, мне пошло, это шампунь вот этот вот, три в мужской, я мужу даже не даю им пользоваться, но он как-то особенно рвется потому что у него хорошие шампуни тоже вот, ему нравится, и он Слава Богу, не попробовал, и не надо. Потому что, вы знаете, у меня волос от него стали. Ой, боже мой, я говорю, это прическа сказала Пугачевой в молодости. Вот когда у нее огромные все вот эти вот волосы, огромная вот эта вот шевелюра, вот. учитывая то, что говорю, конечно, говорю, у меня волос предел очень сильно в связи вот когда-то с Чернобыльским взрывом. Вот, по всей видимости, было электромагнитное воздействие, которое повлияло на гормональную систему. Она уже оттуда повлияло на внешность. Вот, и я могу сказать, что с продукцией чистая линия. В общем-то, э -э я хотела сказать про мужскую серию, в результате э выходит то, что мужской серией могут пользоваться как мальчики, так и девочки, как мужчины, так и женщины. А вы знаете, совершенно потрясающий вот этот вот шампунь, если вы его чуть-чуть добавите в ванну, Столкшибательный запах. Вот вся, вот сколько я моюсь, вот сколько ванна налета, столько будет вот этот совершенно обыряющий запах. Вот. Ну, я не говорю то, что он одуряющий такой. Просто мне очень нравится этот запах. Вот, ну, классный. Я вообще люблю вот такие вот запахи унисекс. Вот чисто мужские запахи нет. А Огурцовый в этом запах нет. лично а не люблю. Но вот этот запах, вот если вы его встретите в магазине, понюхайте. Я думаю, что вам этот запах понравится. Что пена пахнет хорошо, что вот лосьон хорошо пахнет, что этот самое. И вы знаете, мне очень понравились... Мне очень понравились дезодоранты и мужские и женские вот сейчас я пользуюсь парфюмерией и в Роше, но вот со временем я сейчас хочу как-то так вот ну, так подумаю я наверное перейду вот куплю и ему и себе по дезодоранту и посмотрим просто попробуем но ну, вот свое свое, свое свое мнение мы выскажем вот именно на вот этих вот вот в этих маленьких обзорах